Всем привет мы, вы на канале in game и мы сегодня играем minecraft только на бойке. я наконец-таки себе купил новый микрофон я думаю вам слышно его давайте пока зайдем на мой любимый мир ой так нет это не то погнали так это, это я тут маленькую полосу препятствий делал. Но только она маленькая. Магазинчик там у меня есть. Вот. Сейчас я, А если я а, плохо играю, мне простительно. Тут у меня зритель зовет. Здесь специально есть. Так можно и делать. Так. Э, выходим. так все пошли короче сам свой уровень буду проходить я на творческом есть могу конечно не на творческом включить но я хочу пока на творческом поиграть тут уже у меня паркур проходит он вот блюд больше прошел чем он а блин -мо, -мо, -мо, я за жителей пола его там. блин вот так тебе-то, Хлена. Офига. Т.Х. Т.Х. Вот так, вот так, вот Т.Х. Вот, вот так. Блин, не туда послал. стоп. А, -а, -а промазал, все. Надо еще раз сюда прыгать. Вот так. Арвай, вай, вай, вай. Блин. эти Есть. Ву, ву, ву. Так, проходим быстренько мой паркурчик. Он очень долгий. Я вот здесь вот не ездил паркур, потому что когда я прыгаю, вот так я застреваю на этих. А когда вот так прыгаю... А, здесь я бы мог так сделать, но тут полосочки бы я делаю. это тюрьма моя такс это мой самый непроходимый уровень, понятно? самый непроходимый вот видите какой он непроходимый просто... ой блин а. не люблю паркур хотя пофиг, я его на раз-два а! можно что просто пропрыгнуть через эти штуки блин а -а -а -а! блин короче пофиг чтобы не затрудняться много просто себе делаем чит. тут вам сразу будут все вещи давать всякие разные я туда не я хочу туда заходить потому что это прикольная и это и, и, и вот здесь вот есть один прикол посмотрите как можно открыть дверь вот сюда на эту стать, и вот тут будет у вас дверь сразу открываться и не надо будет сундук брать а в сундуке там по-моему а там этот так надо сейчас успеть Ура! блин. О, есть успел. Короче, вы поняли, лак? А -а -а, короче, пофиг. Что долго. И это все конец. Что мы на книжки поставить и все другое. Так, давайте я вам покажу мой вот этот вот дом. Непонятненький. У здесь компьютер. Простите, я больше никакого не увидела. С клавиатурой. Это у меня разноцветная кровать. Это у меня тут вещи всякие лежат. Все, короче, я пошел наверх. Так, вот так тут можно посмотреть. Золотой человечек стоит. Балкончик. Человечек стоит еще один. Диванчик. Всякие пластинки. Короче, всякие фиговинки у меня есть. А посмотри, что у меня сзади. Сено. И гриб, еще и сено есть. У меня это динамит. Я больше никак его не мог сделать. Пришлось так сделать. Туда, туда надо аккуратно ходить. Там собаки охраняют моих бандитов. Чтобы сюда никто не зашел. Вот, это заключенные мои. Эти здесь тут мои сидят. А вот он ты заключенный. Здесь два, по-моему. Тут два заключенных сидят. Все, все, уходим. Тут у меня в руках всяких вещички. Вот, все. все. вроде никто не засыпал. О -о -о -о. Они у меня тут самого утра сам самой ночью уже тут тушил горит кактусы это мой старинный дом я, я, я его покажу какой я в таки самый первый делал кого там кактус а он главу упал понятно жуки. Сейчас я тебе вам покажу свой самый первый дом. Вот он. Там очень мало места, но это мой самый первый дом. Тут все, все сундуки заполнены. Кроватка, пол только я не сделала. Она платит на пол. Все выходим. А вот это моя самая первая постройка. Вот она чудо. Получилось, конечно, Фреддика делать. Ну ладно. Вот это аттракцион. Да. Это. Да. это... Да. Ч, блин, забавно? В смысле? Уехала куда-то. Да. Так, где мы мой... да. лучший дом в мире? Толочек, по-моему, взорвал или нет? Он где-то должен здесь быть. А, вот он, этот. Самый лучший дом в мире. В виде какахи. И там все в виде какахи. Только земля, конечно, не в виде какахи. Так. Вот житель еще в виде какахи спит тут у меня. Кровать в виде какахи. Это в виде какахи. Ага. У меня тут еще были где-то собачки. Они вот здесь вот... все время любили лазить вот здесь вот в этих уголках. Ага! Нет, нет, нет. Ага. Они соба... не собачки, а как говорится, злобные ага. волки. Так, с. Это. Это специально такой блок. Я вам могу показать специально. Но он взорвет здесь все. Эй, блин, не открывается никак. Так, вот это мой бункер. Не обращайте, что это заточечка у меня в бункере. Здесь у меня исполнители. Это мой дом. Вот почему я тут дырочку сделал, потому что я не мог бы спать тут. Вот тут, в сумочках, всякие вещи. Домик мой. Две кровати, я бы на верхней поспил. А, одна, одна для моего друга, внизу, другая для меня. Так. -с. Так. Я что покажу. Я быстренько вам покажу. Так, так. Я вам потом тот дом сам покажу. Это просто специально для жителей. Домик такой. Когда ты, кстати, спис. Кажется, что тут под одеялком вот так вот. Кажется.. Ой, господи. Я вам потом покажу, как до ночь наступит. Это круто. Эндер Мир там у меня есть, меня обращайте на его внимание и гараж. Самое главное. А я не помню, как это тачка называется. И ну вперед нельзя садиться. И вот если только проломать здесь, это, вот тогда можно вперед. Так, ладно. Ай, здесь кровь. Вы знаете, под землей там труп лезает. Это мой дрон здесь летает. Пик. Пик, пик. Фюм. может складываться как неожиданно. Вот если у 10 еще дрона камеру поделать, он, он, он может вот так вот вдвоем приземляться. Это старый дом, бур. Это бункер, как говорится. Эх, он за весь оброс совсем. Эх, сопли. А, опять паутине застрял. Вот, короче, такой приютненький домик. Не люблю паутини там застрять. Это здесь пик. Вот я никак этот не мог Эндер, ой Эндер, а, к эндер драконом никак не мог сделать я и, и огнем супальжигал и и это и лавой это этим это пикник тут у нас происходит и вот вот это вот самое главное я этот дом не доделать никак не могу он слишком долгий даже еще освещение, наверное почти не делал. тут во вода с рыбками некоторыми. зачем я это сделал? блин, я разучился совсем играть. так, где этот колокол? вот он. все. Она... да почему я его ломаю? я не пойму. Конец-таки дун-дун-дун-дун. Это мой диванчик просторный. Это, это мои тут. Ну, эти скавчики. Вот это вот мои скавчики. Книгу сюда поставил, какую-то дурацкую, которая мне фиг нужна. Подвалчик. Подвальчик. Такая так, а, я его. А, он у меня сделан. Э, здесь не надо подушечек, ничего не надо, просто сделано. Тут печки с верстаками. Ой, по-моему, одни печки. Здесь в этом у меня в ничего нету из Я еще, короче, не обустроил этот дом, Ну я, если вы захочете такое задум сделать, вы не представляете, сколько вам труда надо будет делать. Вот, если вы только один одинэтажный делаете, это будет нормально. А вот у меня столько труда по, а, надо было сделать. Вон я уже сколько не доделал. Надо... Мне надо еще делать и делать. Так что... Сту... Эх, я... А, я думаю... Так, сейчас, короче, будем все делать ли номер один? Yes. Yes. Тут, тут, тут, тут, тут. Ух, сколько работы-то, ⁇ -мо ⁇ Так, я уже почти эти доделал. Пробую текс. Теперь эти стоим застроить, потом что будет делать. Ай, смотрите, как я с этим полом трудился пипец ладно майнкра я думаю вам наверное это уже достало здесь сидеть где-то в майнкрафтике в... не на творческом мире посмотрите что в реальном мире у меня так